Рай шалаше, что может лучше Оставить боль и раны на душе Ушел комфорт, но память лечит Твоей слезинкой на моем плече Взметая улицы, дворцы и небоскребы Призрев основы, нарушая жизни ход Ищу слезинку, подставляю плечи Осенний дождь за воротник течет Года уже порой невыносимый, Ведь каждый день повсюду и везде Искал слезинку на щеке любимой Оказалось ниоткуда и нигде Я устал без твоих ладоней В осень снова приходит мгла Просыпаюсь, и день проходит. Без тебя, моя, без тебя, Без тебя зажигаю свечи, Без тебя наливаю чай. И один я встречаю вечер, Не могу сказать прощай. Сердце стук, покой не вечен, без тебя сгорают свечи Лишь одно меня излечит Я с тобою, я с тобой Я подарю тебе в ночи цветы Улыбку звезд и лунную дорожку Я подарю тебе свои мечты Где только ты и я немножко, я подарю тебе рассвет-букет, котором нас уже совсем не стало, Где мы прошли преграды долгих лет. Давай начнем, любимая, сначала.